заехали мы к Денису. Гости на пасеку. Привет, Денис. Привет, добро пожаловать. Мы к вас Это походим, будет. можно? Как зовут вашу Шторм. собачку? Шторм, красавчик. Шторм. Шторм. Что у вас тут хорошего есть? Ну, пройдись посмотри. Можно, да? Да. Короче, друзья, пройдемся без комментариев, просто по пасеке, ходи, его, Дениса челки летают ну клеусы Дениса те которые он производит изготовляет О, откуда Александр пасечник на пасеке у фадеева я не понял да, да, да. что за встреча а были люди которые говорили что у них даже пасеки да, это я тоже такое слышал. Не, а, пасека, пчелы есть. Лето, Пч... Пчелы есть. Облеты. Облеты. Ну, это, есть. Вот такие у него. улиты Ли это Ну, не будем возить по чужим. Ну, смотрю, что... Опа, клеточка. Стоп подсаживал какую-то племенную... Ух ты какую! Ланга. Есть у него бибоксы, оказывается. Бибокс. Бибокс, Финляндия. Бибокс. Ремни. Ага. Вот тут тоже летают. Клеточки. Там, где подсаживал. Ну, короче, у него везде тут. Вокруг всего дома. Нуки, он смотрю, и стоят. Пчелы, пчелы. Ну, пчелки, я вам скажу, спокойно. Я прошел, никто даже пока не прицепилась, ни одна пчелка. Ну, вот так, ули у него стоят. Есть и попарно, и, и по четыре. Тут тоже... Пирамида целая, не знаю, посмотрим или нет. А, ага, пчелы есть, будут. Ну, они он летает, в принципе. Облеты идут Я смотрю у него облеты. Давайте посмотрим, что это за. У него тут вот так даже. Ага. На два матка места. Ну, в принципе, в принципе вот так. Его нуки. Давайте заглянем, что у него тут творится. Опа! 4 рамки. На 4 рамки пустил. Одно матка место. Не так как я работаю с этими нуками. Смотрю у него и 145-я, и 230-е. Вот у каждого свой подход к этому делу, зато пользуется вот разделителями, разделительными решетками. Никот, никот, вот такие хорошие решетки. Ой, ой, пчелки летают. Ну, в принципе. Мы заехали нежданно без подготовки, так что все как есть вот на пасеке. Как лежит, так и лежит. Никто ничего. Никто ничего кипиша не, не наводил. Два корпуса стоят. Ну, короче, друзья, вот так. Идем. Пчелы есть у Дениса. Пчелы есть и в принципе. Ну, нормально, нормально. Немало, не мало, ули не пустые, есть, есть конечно, смотрю, некоторые пустые. Ну так все с пчелками. Грушки. Грушки. Сорвем одну игрушку, съедим. Не знаю. Вот такой у него участок. Хоть солнце плохо видно, но вот встану в уголочек, вот туда пчелы, туда и аж туда. Дальше можно пройти. Будем кушать игрушку. Смотрите, использует вот такие штучки. Зажимчики. Клеточки, наверное. Полоски, клеточки. перегородки перегородки внуки надо у него стырить одну кормушечка чай кто-то пьет на пасеке а это это пустые это пустые стоят подготовлены Это его нуки. Ну, а здесь тоже нуки. Получается нук на два матка места в разные стороны. Туда и сюда. Бочки. Вот так прям на земле стоят. Летают. Так, я не знаю. Ну, короче, вот такое хозяйство Фадиева Дениса. Полазим, пока он не видит. Не знаю, будет ругаться или нет. Хозяйство. Бедра. Кормушки. Ящики для пакетов. Это его нуклеусные. Нуклеусы. Где-то они там ходят. О, смотрите, нуклеус на 145 рамку. Это такие нуклеусы, корпуса, крыши. О, это мои пчелоудалители, моего изготовления. Пчелоудалитель Vortex. Вот они в работе. хороший пчелоудалитель. Я делал для Дениса. пластиковая шина это у него пристройка весы несколько так посмотрим что у него здесь у него здесь Тележка, тележка, корпуса. Вау, склад. Классный склад. Нище, нище, днище. днище, днище. Нище. Рамочки. Рамочки запас хороший. Хороший запас. Это тоже на днище заготовки, кормушки, ну, в принципе запасы это у нас что, это у нас корпуса разделены на двое, тоже заготовки, это заготовки, много заготовок, ну и корпуса, корпуса, корпуса. Корпуса 145, -е, 230, -е, надставки. Короче, вот такие дела. Вот такие у него это польские, по-моему. Улей. Так. Нуклеус от Киллера есть, Киллер. Разные ящики. Апирусы. Воск Ну, в принципе Вот это такое хозяйство Хозяйство, друзья Дениса друзья, ну что, мы возвращаемся С нашей поездки в Киев Были в гостях Вот уже проезжаем Перятин Санька, водитель наш Ну, мы меняемся Но он мне не доверяет машина. Что, говорит, ты говорит, ты не умеешь ездить Аварий. Так что Аварий. друзья, все классно, поездкой. Ну я доволен. Саня, ты доволен да, поездкой. Двояки. А ну расскажите. Ну, честно скажу, ожидал на День пчеловода в Киеве. Увидеть выставку шикарную. Ну, обычно же там центр Украины, столица Украины, город Киев, центр пчеловодства, институт Прокоповича. Я считал, что там будет очень много народу. В итоге был немножко разочарован, потому как народу было очень и очень мало. Харьков это вообще несравнимо, потому как в Харькове это как реклама, ребята. Выставки проходят просто с бенефисом, понимаете. Ну, были другие, как говорится, приятные моменты. Это мы заезжали на некоторые пасеки, до Александра Альшанского заезжали, до, до Дениса Падеева. Многое, конечно, не было снято на камеру. Хотелось бы эту камеру включить в тех местах, которых запрещалось, но я вам скажу, я, конечно, в восторге. Я был приятно удивлен, как все поставлено на поток. Хотя человек занимается пчеловодством не так много лет. Отношение к пчеловодству совсем другое, чем, допустим, я ожидал. То есть подходы ну, интересные, креативные. Знаете, как вот люди, которые изобретают какие-то, допустим, там идеи серьезные. Они же подход креативный, они же мыслят по-другому. Так вот у Дениса такое мышление, он как-то все делает. Ну, интересно буквально ну, думаешь о чем мне эта мысль раньше голову не приходила ну после того как поселил его пасеку, еду сейчас в раздумьях некоторые моменты я срисовал что-то дома себе придумаю но ну, в общем не зря не зря ребята удовлетворен полностью полностью удовлетворен по этой поездкой поэтому скрашивает тот что хотели по Киеву гуляли хотели Кофе вообще выпито много, разного вкусного кофе столько всего. Да, мы пили только кофе. <св> да, <св> Киеву ездили на площадь, э на Майдан ездили, да? Да, на на ездили. Посетили э улица, как это называлось, там где? Университетск. <св> да, да, да. да. Институтской. Да, стилю улицу Институтскую, конечно, как бы вам сказать, печать. Такой, знаете, там атмосфера такая прям на душе, аж прям так тяжело. Фотографии. Да, кто погибших, знает, тот поймет. Погибших людей. Много иностранцев ходит, видно. Даже я вот так заметил, людей из России много приезжают. Ну понятно, там рассказывают. В общем, кто не был ребята из Украины, надо поехать посмотреть, просто прочувствовать все это дело. Вообще страна, все, люди живут, фонтаны работают. Движение такое Очень классно, классный классно да, ее, День да. Пчеловода прошел, да, нам да. Шикарно, гости удались вот. Эти поездки, да, следующая поездка у нас С Ваней во Львов Теперь мы едем к вам Или да, как там, знаешь, Да, это. да, да, да, да. Бухту едем Номера забронированы Тоже покажем, может быть, какие-то материалы Про Львов, встречу пчеловодов Форумчан, форум на Тачку Ребята, всем привет, увидимся Вот, поэтому Впечатление только классное, что ты, вон, добавишь? Добавим. Да что добавить? Добавить я, я доволен, я, в принципе, знаю. А что здорово? А что здорово? Дорога у нас хорошая. Речка. Такая везде была. Европейская. <смех> <смех> Без ям. <смех> <смех> Не, реально я доволен э, поездкой, потому что, ну, как бы ехал в гости к своим друзьям, я... Просто доволен. Просто доволен. Да, ну, так что на такой ноте будем прощаться. Как говорится, заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Это потом... кому? Тебе или ко мне? Тебе, тебе конечно. Впереди <с много чего <с интересного. <с Может быть, будет поездки за границу. Будем подсматривать у хороших пчеловодов интересные вещи. Есть там, например, у меня такая тема одноклассная. В общем, покажемся вам. Может, кому чего пригодится. А может, и приедем к вам. Да. Есть, зовите, приедем. Приглашайте нас в гости. Приглашайте, приедем не с пустыми руками. Как это? А может, и с пустыми. Если приедем с пустыми, Хотя то... Хотя мы сейчас едем, у нас полная машина загруз... При... загрузку, да. Приехали с пустыми, уезжаем с полными. Да. Короче, Дениса Фадеева обокрали по полной. Особенно я. Не, не обокр... он чисто душу загрузил на машину. Едем погруженный, поэтому... Да. Все, друзья, с вами был Иван Фабро. Александр Пасич, Пасич, здоровья, всем да, хорошо. ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. До новых встреч. Пока. пока, пока. Помаши пока. Пока, пока, пока, пока. пока друзья.